Когда мы говорим об атеизме, мы часто наталкиваемся на непонимание. У наших верующих собеседников может создаться впечатление, что атеист – это человек, который делает положительное утверждение о существовании Бога. Если посмотреть в различные философские словари и энциклопедии, формальные определения вроде поддерживают такую точку зрения. Однако время не стоит на месте, определения уточняются порой очень значительно, а словари, которыми мы пользуемся, неизменно устаревают. Еще в 1972 году Энтони Флю ввел понятие положительного и отрицательного атеизма, и с тех пор позиция неверия стала гораздо точнее. Понятия положительного и отрицательного атеизма сами по себе не сложны. Положительный атеист утверждает, что никаких богов не существует. Отрицательный атеист не имеет веры в богов, но и не утверждает их несуществование. Также есть неявные атеисты, люди, которые не имеют веры в богов и при этом не заявляют свою позицию. Вместе с тем... Мысль о том, что неубежденность в реальности чего-то не означает убежденности в обратном, оказывается очень трудной для усвоения. Даже после длительных объяснений люди часто не понимают разницы. С чем это связано? Думается, причина ясна. В нашей ежедневной жизни мы часто не верим во что-то на основании прямых доказательств, что это не так. Поясним простым примером. Предположим, у нас есть спичечный коробок. Я утверждаю, что в нем лежит четное количество спичек. Если вы откроете, посчитаете спички и их окажется три, то вы имеете одновременно а. основание не верить, что количество спичек четное, и б. основание утверждать, что их количество нечетное. Однако представим, что возможности открыть коробок у вас нет. Тогда с одной стороны, вы не имеете убежденности в том, что количество спичек четное, иными словами, у вас нет веры в это, убежденность в этом у вас просто отсутствует. А с другой стороны, вы вовсе не утверждаете, что количество спичек именно нечетное. Попытки настаивать на том, что, дескать, скептики и атеисты утверждают отсутствие богов и паранормального самим отказом верить это значит пользоваться упрощенным и в результате неверным пониманием скептической позиции.